Гиаргон номер 19 – это шикарный гиаргон, чистотел – это фитофлоревит, да, то есть сигнальная молекула выделена из растений. И чистотел, у кого он действительно чистит, у кого псориазы, у кого рожести заболевания, у нас шикарные результаты по, тем заболеваниям, когда, вернее, по этим заболеваниям, когда на людях ставили просто крест, уже залечили их. И люди даже не хотели, отказывались принимать наши нашу капли, да, но тем не менее за месяц полностью очищается. Поэтому вы можете записать а, программу именно при псориазе, допустим, и рожестой да, заболеваниях, при каких-то дерматитах. А, запишите, пожалуйста. Гиаргон номер 1, 21, номер три, иммунитет. Можете четверку добавить и чистотел 19, мухомор 22 можете добавить, да, это вы даже при ифтиозе, да, но ну, там при эфтиозе там еще на почечнике нужно добавить, поэтому э, и щитовидку там еще добавляется, да, с яичниками. Э, но вот эта программа, которую я сейчас сказала, она очень действенна при э, псориазах, при рожистых. Также рекомендую добавить к этому 28-й виргон. Вот. Так. Э, это я сказала. Я, да. И пятый печень, кстати, можете добавить. Да, антипаразитарку. При царизах ростах я забыла, антипаразитарную программу это 23 лисички гиаргон и 24. Вот, у вас все это очистится. В среднем где-то я наблюдала, сколько это, около месяца идет очищение.